Для закупки дистрибутива программного обеспечения возможно применить один из кодов ОКПТ-2 группы 58.29 «Услуги по созданию прочего программного обеспечения в зависимости от состава производимой закупки». Какую классификационную категорию вида обеспечения необходимо указать для антивирусного программного обеспечения в подразделе 3.2 электронного паспорта объекта учета? Для антивирусного программного обеспечения в подразделе 3.2 электронного паспорта объекта учета необходимо указать классификационную категорию «Общесистемное ПО» в соответствии с приложением номер 2 к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года номер сто при этом обращаем внимание, что закупка антивирусного программного обеспечения в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 года номер 658 о централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности осуществляется централизованно Минкомсвязью России. Попадает ли операционная система под действие постановления правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 года номер 658? В соответствии с подпунктом А, пункта 3, постановление правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 года, номер 658, для целей настоящего постановления, под офисным программным обеспечением понимается офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных таким образом закупка операционной системы не попадает под действие постановления правительства российской федерации от 8 июня 2018 года номер 658.